признак наших общественных организаций это наша гражданская инициатива у общественных организаций у активистов у украин, у украинско настроенных людей у харьковчан возникла острая необходимость в прямом общении с руководителем Харьковской областной администрации с господином Игорем Ряковичем Мы последний раз встречались больше двух месяцев назад и сам господин губернатор Говорил о том, что готов встречаться периодически, хотя бы раз в месяц. Мы, собственно говоря, и хотим это делать. Более того, наша, наш сегодняшний брифинг и наше обращение направлены на то, что мы, как представители общественных организаций и гражданских инициатив, действуем абсолютно публично, открыто, для того, чтобы показать нашу лояльность и договороспособность и желание сотрудничать с властью. Сегодня мы хотим обратиться с открытым письмом. Вот Дмитрий его зачитал. Да. Добрый день, уважаемые друзья, спасибо всем, кто сегодня пришел поддержать эту нашу инициативу. То есть с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что наши действия в определенном формате и в том, который мы сейчас проводим, не всегда дают тот результат, который бы мы хотели, в частности, от власти. То есть та встреча, которая была и происходила непосредственно после назначения господина губернатора, на ней были озвучены ряд вопросов. И далеко не на все на сегодняшний день мы получили ответы. Более того, так как мы общаемся со многими представителями разных общественных организаций, движений, у всех из них есть такое здравое желание, потребность в нормальной системной координированной работе, в частности с главой Харьковской областной государственной администрации и непосредственно с теми начальниками, руководителями департаментов, которые есть в данной структуре. Мы хотим, чтобы сейчас было ясно вот то, что мы предлагаем. Открытый текст, открытое письмо, которое мы с участием большого количества представителей общественных организаций составили, я думаю, мы опубличим, я думаю, мы его везде, так сказать, максимально распространим, насколько мы это можем. Ресурсы у нас, вы сами понимаете, довольно ограничены. Поэтому оно в себе несет основной месседж оно себе несет месседж, это получение вот этой площадки, о которой мы говорим. Это площадка, на которую будет доступ, абсолютно равный, прозрачный, открытый, для общественности, которая действительно желает какие-либо вопросы доносить до руководства, смотреть за их исполнением, и то, что мне очень сильно нравится и приятно, и помогает. То есть я вижу, что во многом многие общественники Говорят, что мы не просто хотим знаете, набросать каких-то поручений, там, из горда поднятой головы уйти. Нет. У людей есть конкретные наработки, у людей есть конкретные концепции, люди готовы браться за работу и на волонтерских началах где-то вместе помогать реформам нашей страны. Но если этой площадки не будет, то, скорее всего, такой нормальной, адекватной работы мы не добьемся. Поэтому мы сегодня хотим обратиться ко всем, тем людям, которые считают себя активистами, которые имеют активную жизненную позицию, которые хотят поучаствовать в этом процессе. Давайте приобщаться. То есть у нас есть блок вопросов, блоки вопросов концептуальные, которые бы мы хотели поднять. Это в частности кадровое назначение. Насколько я слышал, в общественности есть... Ряд претензий к руководителям департаментов, например, у общественности, связанной с решением экологических задач, есть вопросы к господину Тимчуку, есть вопросы по назначению на районные администрации, такие вопросы также есть у людей. Также очень, насколько мы сейчас слышали, исходя из диалогов, актуален вопрос территориальной обороны. Для нас для всех он насущен и есть предложения, есть концепции у волонтеров, у тех людей, которые каждый день с этим связаны и готовы помогать. А вот, также мы не хотим забывать о вопросах судебной власти, общественной иллюстрации, назначения, реформирования этой ветки власти. Это, если вкратце, те блоки вопросов, которые мы говорим концептуально. Безусловно, вопросов намного больше, не хватит, наверное, дня, чтобы все их озвучить. Мы в любом случае обращаемся ко всем и каждому, кто хочет добавить этот список. Мы не претендуем ни на какую эксклюзивность, что вот только мы и так далее. Мы здесь сейчас только по одной причине. Мы хотим проявить инициативу и создать эту площадку. Поддержите нас, давайте свои вопросы, давайте замечания, давайте вместе ее получим. И давайте вместе делать для родного города и для нашей области конкретные полезные дела, а не просто разговоры. Клеймение, посидели там, почернили, похаяли, эмоции вышли, все разошлись. Это мы считаем неэффективным. Нормальный системный диалог, когда мы в чем-то говорим власти, она отвечает или не отвечает, и дальше получаем результат, дальше его контролируем. Вот это, вот я считаю, основа нормального гражданского общества, мы должны ее добиться. Да, и мы э, общаемся губернаторам мы постоянном режиме получили от него просьбу, если общественные организации желают, не желают, а когда общественные организации э, сформируют свои вопросы, которые есть к главе обл. администрации, вообще к обл. администрации, тогда, собственно говоря, встреча произойдет. Естественно, собрались, обсудили, вопросы сформированы, мы с этими вопросами готовы приходить и встречаться. Я, если можно, хотела бы еще добавить. Очень сложное сейчас время в стране, и гражданское общество только начинает номероваться. Нам всем посчастливилось быть у истоков, и мы все за это ответственны. Поэтому ко всем решениям нужно подходить грамотно, взвешенно. Поэтому мое предложение ко всем представителям общественности, которые присоединятся, я уверена, их будет много к этой инициативе, формулировать вопросы грамотно, конкретно, оперативно, и не использовать данную возможность с целью получить личные дивиденды, зарабатывать себе бонусы на э, предстоящих местных выборах, каким-то образом влиять на значение. Потому что манипуляции они не нужны никому. А, нам нужно относиться очень аккуратно а, к, к диалогу. Я уверена, что если у нас у всех будет одна единая благая цель, то обязательно будет компромисс и с властью, и друг с другом. Также хотел добавить, что город Харьков очень большой, но при этом очень маленький город. Все мы друг друга хорошо знаем. Вот общаемся, но именно отсутствие здравой коммуникации определенного пространства, где могли бы встречаться общественники, порождают слухи, недоверие, конфликты, которые, естественно, негативно отражаются на нашей общей деятельности по построению правового государства. Поэтому мы всех призываем к кооперации, к миру и к диалогу, к пониманию друг друга, потому что у нас есть, к сожалению, большая опасность недалеко, около границ, у нас есть... Фактически нет государства. Скажем так, мы его сейчас строим с нуля. Никто променат. Поэтому давайте работать. Да, и есть. Да, да, да, да, да. да. Одно маленькое добавление. Все противоречия и разногласия, которые были в среде демократически настроенных сил организаций и патриотических организаций, они уже слава богу ушли в прошлое. У нас есть и консолидация, и на движение, тем более все мы боремся за. Украину, за единую Украину и мы гордимся нашими героями и понимаем, что никто, кроме нас, этого не сделал, поэтому никаких противоречий внутри нас нет. Да, я, я, хочу, я хочу дополнить, да, я с радостью, конечно, из уважения сейчас предоставим все необходимые вопросы. Но давайте мы сейчас поймем самый главный тезис, который вот только что сказал Глеб о том, что нам действительно нужно в этом вопросе проявить максимальную консолидацию. То есть Рады ли во власти тому, что эта площадка будет формироваться, ну, я не уверен. Даже, наверное, я уверен в обратном, скорее всего. Поэтому мы должны понять, что если мы будем разобщены, если мы будем снова как лебедь, рак и щука тянуть в разные стороны, то так и закончится наше общественное начинание на уровне разговоров, на уровне общения, на уровне, там, грубо говоря, высказывания негативных эмоций и так далее. Мы понимаем, что сейчас нужно вводить это все в конструктивное русло. Мы не можем проиграть страну. Мы не можем допустить того, что все эти инициативы снова умрут. Поэтому еще раз давайте о сроках переговорим. Текст письма готов, сформирован. Участвовало очень большое количество общественных организаций, инициатив, движения активистов. Мы понимаем, что сейчас 9 мая. Майские праздники – Это важнейший рубикон на сегодняшний день, поэтому говорить сейчас и требовать, не просить силы на рассмотрение этого письма мы и не станем. Однако после майских праздников мы сразу будем просить и предлагать эту встречу в таком формате провести. Поэтому я думаю, в социальных сетях мы распространим текст письма и мы обращаемся ко всем и каждому. Кто хочет действительно к этому вопросу присоединиться, давайте предложения конкретные, пожелания по вопросам, пожелания по проблемам, которые вы считаете поднять. Потому что только вместе мы силы. Здесь не может быть узурпации процесса, кулуарности и так далее. Мы проявили инициативу создания этой площадки. Она должна быть. Спасибо. Итак, в нашем брифинге, по-моему, перемещается в пресс конференцию Это вас. А вы хотите высказать? Мне не надо телефон. Я просто хочу А вас не слышали? Станислав... Дмитриевич Прасов, Всеукраинская организация ветеранов, если угодно, Товариство Валеологи места Харкова. Значит, у меня первый вопрос такой. Какой регламент сегодня работы? Я предлагаю вот какой регламент. Сначала выслушиваем общественные организации, потом выслушиваем частных лиц. Если нет возражений, возражение если нет есть. общественных организаций... Возражения есть сразу. каком вам возражения? Дело в том, что кризисный центр это площадка для донесения информации пресс конференции и брифингах. Если вы хотите провести некую работу с общественными организациями, нужно переместиться в другую в другое помещение в другое время и там это сделать. Таким образом, товарищу Глебу, Тимошенко, отчество я уже не знаю, а свое вы знаете мое, Станислав Дмитриевич. Грибун. Я хотел бы узнать имя и отчество, но вы молчите. Таким образом, когда мне говорят, что мы будем заниматься пресс конференциями мы будем заниматься, собирать информацию. А я заявляю, что иллюстрационный комитет создан для того, чтобы пойти по пути Польши, Чехословакии, Литвы, Латвии, Эстонии. Кстати. Что они сделали? Они выявили, иллюстрировали свой персонал, который занимается политической деятельностью. Если у нас возможность есть, я заявляю, что есть. У нас такая возможность есть, возглавил Дмитрий. Опять-таки, отчество он мне вчера не сказал свое. Не надо, Латвия. что я... могу назвать, это не важно. Таким образом... От общественной организации, всеукраинской организации ветеранов, мы предлагаем прямо сейчас принять от нас заявление, как называется так, хроника антимайдановских действий нашей Харьковской власти. Мы здесь излагаем все это. У нас есть и на флешке, есть и в вот таком варианте. Все это у нас есть, когда говорят, пока. «По конкрет... я, я дам, я дам, дайте мне закончить выступление. Вы, греб, товарищ, очень активный. И вы перебили меня уже три раза. Это Извините. вас не Ну, ничего страшного. Извините. Надо пробиваться сквозь степи. Да, да. Вы даже в Верховном Совете. Таким образом, этот документ. Хроника антимайдановских действий той власти, которая разгоняла флаг да. Что она разгоняла? Майдан разгоняла? Да. Разгоняла. На администрации вешала российский флаг. Да. Вешала. Под чьим контролем это все было? Мы все, все написали, под чьим контролем. И мы... Иллюстрационный комитет Нашим, нашей Харьковской на дадим политическую оценку. Мы не будем судить никого, в тюрьмы создать и расстреливать. Мы скажем, вы не должны заниматься политической деятельностью. Кто? Те, кто возглавлял антимайданные действия. Кто из вас может назвать? Кто возглавлял? И кубер. И... Кто? Вы, вы, вы извините, пожалуйста. образом. Не задаю вам вопросы. Я давай, это, давай, сейчас У да, да, да, да, да. нас просто узначались стоит. Латмусная бумажка эффективности вот этой вот организации, где сидит Глеб, Анастасия и Дмитриевич. Латмусная бумажка. Если бы вот эту документальную хро хронику не раскрутите, не даете ей огласку на пресс-конференциях, в средствах массовой информации, на телевидении, если вы не смеете это придать огласке, вот наш бейка Скажите, да ничего страшного не было. Подумаешь, там 100 человек в госпиталь попало, когда в больницу попало, когда освужили. Подумаешь, там Майдан разогнали, Сурина нашего, этого самого, Сергея Сергея, этого самого. не, не Сурина, а Сергея. Наш, наш писатель, помните, по Библии мы мор. Если мы сделаем, почему мы этого не замечаем и не знаем, кто это организовал. Вот здесь все написано хроника, и мы назвали имена тех, кого мы хотим. Здесь две особые. Две особые. Вот девочки Я Дай хочу получить хороший. от вас да. уведомление, от этой девочка что она приняла или не принимает. В картинке, в картинке, в картинке, организаций, а теперь рада в организаций, да. украинских да. картинке, организаций. По спискам сообщественных организаций, сколько украинских организаций в Харькове. Вот, список у меня нет, це вы на меня упираетесь и будете это знать. Ну, будем. Будем. Подъем ну, вы, да. Нам, нам устанавливали мне Сколько да. у еще минут я Одна, минута, Одна нас... минута есть? Дайте, вот, ребята, ребят, а, кто, дай кто председатель дайте, дайте, дайте, кто бежал, дайте, Владимир Владимир Наталья Александровна, одну минуту мне даете? Одна одну минуту. Что мне не Наталья Александровна. не теряйте. Я не дам потерять себя. Скандер дал, Наталья Александровна. Таким образом... Значит, мы будем с вами... Вы можете, может быть, я вы... сказать про лакмусную бумажку. Председателем я не буду. У меня есть председательский пост там. Просто... Он... Он... У вас Таким... Вы опять меня перемените. Мне минуту дали, а вы отнимаете меня. Давайте Таким, давайте образом... Вы Таким образом, э, лакмусная бумажка. Если мы это не раскрутим, значит, вы фальшивая председательщина. Если вы сумеете поставить этот вопрос и дать на него ответы, вы отрицаете, не важно. Значит, вы нормальная, нужная организация. Спасибо за внимание. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо. Ваши документы, ваши исследования к себе в работу в инфо-центре и публичим все, что просит. Спасибо, Спасибо большое. Вот девушка вас зовут Ира. И на этой площадке вас сможем вас получить вас реализацию вас, ваших проблем, о которых вы Это но, не нашел. Это лично мы. Внимание Это проблема с вашей. Да. И а мы вместе с вами. Всем вместе. Спокойно. Спокойно. Все вместе с вами. Плечом, плечом. Все хорошо. Плечом. Все хорошо. Владимир Носков, Радио Свобода. Прекрасно. Как? Хорошо. Сейчас. Вопрос такой. Да. такой. Все-таки, почему вышли? Ну, составили письмо. Вот Анастасия, Глеб, они советники. И Анастасия губернатора. Глеб, общество, Вы смогли спокойно передать губернатору. То есть я не могу понять, почему пришлось вам идти на этот крайне публичный шаг. Это не является крайним публичным шагом, это является да, просто... Нет. Почему, почему? почему? почему? Да? да? То есть, вы, общественная организация, да. да, Игорь же сказал ранее, что да, приходите, я вас буду там, да, общаться будем. То есть, да. почему вот пришлось не вот именно таким способом идти? Да, Потому Все. что существует а, недостаток коммуникации. Недостаток. Недостаток коммуникации. Вот это я и хотел Как сказать. между так и между общественностью, так и между власти. Он существует не потому, что есть какой-то преступный сговор, либо нежелание общаться, потому что колоссальное количество задач. Мы с глебом, я в частности, как часто в администрации, я просто своими глазами вижу какое количество работы там происходит, какой кадровый голод и естественно. Я себе очень часто ставлю на место, ну, как бы, извините, не скромно звучит, конечно, но представить, какое количество людей взяли на себя сейчас обязательств, вступив в работу, в префротовом городе, ну, как бы, не можно только поклониться и сказать спасибо. Они проводят большую работу, но с общественностью надо встречаться, надо общаться, потому что среди общественников огромное количество толковых, хороших, умных людей. Профессионалов, профессионалов да, которые по той или иной причине там, не могут помогать, да, или быть привлечены в процессы. Поэтому, естественно, должен быть контакт как с ну, главой администрации, так же и с Михаилом Черником. Он очень много в этой области делает. Вот. Но очередная инициатива, очередной диалог, почему бы нет? Ну, mm. хорошо поговорить. А вы читали вчерашний потом опубликованный в интерфаксе? Там очень интересные <свистит> мысли поводу. <Вы> вчера <свистит> общественности. А Дмитрий, вы читали, <свистит> вот интересно ваше мнение услышать, почему нечего? у Игоря Альбовича такая осторожность по поводу общественности? Честно сказать, Владимир еще не добрался до этой информации. Вчера мы до ночи информировали это письмо, потом были на встрече с политологом. Там, если вы проинформируете, я бы прокомментировал. Владимир, просим да. вас. Я могу прокомментировать. О, я читала интервью. Есть такой аспект, будем называть своими именами, да. что встреча с общественностью зачастую превращается в базары и попрошайничество. Сейчас есть разные общественные. Есть люди, крайне радикально настроенные, есть профессионалы, есть маргиналы, Людей много, люди разные. И люди, которые в состоянии общаться друг с другом и тратить время на общественную деятельность, это люди, которые готовы часы этому уделять. Потому что общение с общественностью, в принципе, это диалог. Только в диалоге, в спойлер, за это истинное, требует огромное количество времени. Любой чиновник его никогда не имеет. Любой чиновник, госслужащий ну, завидительным исключением, хочет быстро, конкретно, оперативно получить вопрос, распределить, впихнуть его в себя, получить ответ и побежал дальше. Вот. А, поэтому а, я уверена, что Игорь, вы дали разные люди, разного просили, на разного настаивали. Поэтому он имеет право на свое мнение. Наша задача, в частности наша с Глебом, как советник по связь с общественностью, Невелировать любой конфликт, которые могут быть, находить конструктив и максимально делать все, чтобы диалог в общественности с властью был постоянный такой мостик, по которому можно было ходить, общаться и доносить. Но у нас есть хороший опыт, у меня в частности. Многие вопросы можно решить быстро, телефонным звонком, непосредственно и с Игорем Гучем, и с Викторием вот, ну просто они становятся больше, больше, больше, потому что мы движемся, развиваемся, и надо работать. Да, именно, именно для этого, и вот, чтобы не превращаться в базар попрошенничества, вот это письмо сформировано, и сформированы вопросы к Игорю Львовичу. Это раз. И второе, мы прекрасно так же, как общественность, мы прекрасно понимаем ту загруженность и те количество задач, которые стоят перед э, областной администрацией. Период. И в кону 9 мая праздника мы предлагаем с ним встретиться именно после майских праздников, вот где-то в районе 15-18. Вот. Все, все прекрасно понимаем. Поэтому просим именно о регулярных встречах общественности с руководством области. То есть я еще даже добавлю, мы должны, вот Владимир, наша основная идея. Действительно, наверное, здесь сидящие мы каким-то образом можем доносить свои идеи до губернатора и так далее. Но, во-первых, мы считаем, что это должна быть площадка для всех не только для нас. Должны и другие люди, которые на сегодняшний день не могут туда попасть, они должны высказывать свои идеи и получать возможность, чтобы их идеи, во-первых, были услышаны, а, во-вторых, на них была реакция. Это самое главное. То есть мы и демонстрируем это, что это не только для нас. Не только мы должны это сделать. И плюс, мы должны, я считаю, обрезать такое неприятное явление, как Кое-какие фейковые общественные организации, которые начинают представлять и лоббировать конкретные интересы, они точно так же начинают давить на власть и таким образом подрывают авторитет общественности, подрывают авторитет идеалов, которые были на революции достоинства. Поэтому как раз вот эта единая площадка, которая будет действительно системной и с алгоритмом, она позволит... Все эти негативные вопросы, я считаю, устранить. И плюс она позволит дать возможность тем людям, которые сейчас не имеют такого шанса вложить свои идеи, донести, хотя они у них, у многих есть. Я просто общаюсь с такими людьми. Простите. Да, пожалуйста. У меня брак гражданской журналистики накипел. Дмитрий Кутов. У меня вопрос вот какой. На примере Харьковской общественной иллюстрационной палаты, возглавляемого Дмитрием Мацонием вот Комитета реформ и иллюстрации, и еще одного объединения, я прошу прощения, я могу не вспомнить правильное название, но смысл в том, что три достаточно крупных объединения общественных организаций создали штаб иллюстрационный. И мы видим, что идея общественной иллюстрации получила новый толчок, очень мощный, и практически все начиналось с инициативы нескольких людей, потом... Присоединилась там первые 10, вторые 10, третьи 10 сейчас, насколько я знаю, там более 70 общественных организаций и объединений в этой теме иллюстрационной, и э, это хороший пример проектного подхода конструктивно общественных организаций и объединений. Что сейчас происходит э, вот с точки зрения э, моей, и я хотел бы услышать ваш комментарий. Власть не заинтересована ни в каких диалогах с обществом. Власть Заинтересована в том, чтобы принимаемые решения были принимаемы обществом в том виде, в котором эта власть их принимает. Так было всегда э, на постсоветских пространствах. Так будет до тех пор, пока общественные организации объединения не станут действительно конструктивными. То есть не будут самоорганизовываться и предлагать проекты, мимо которых пройти невозможно. Пример иллюстрации тому прекрасный пример. Существует несколько э, сформировавшихся за год, фагнуть чуть больше уже года, э, таких объединений конструктивных. Это э, организации, которые так или иначе объединяемы брендом «Евромайдан», это организации, люди, активисты, и проекты, которые объединяемы брендом «Автомайдан», это организации, объединения, которые так или иначе имеют отношение к понятию «самооборона», это организации объединения, которые имеют отношение к платформе гражданских организаций объединений, Харьковский гражданский форум. И, может быть, кого-то я не назвал, прошу меня простить искренне. В течение этого года возникала масса конфликтов, потому что действительно взгляды на развитие общества разные могут быть. Площадок, площадок для обсуждения конструктивного, не споров, я подчеркиваю, а конструктивного обсуждения. Не так много. Одна из них – это информационная площадка «Хаки». Спасибо, да? Не видите ли вы смысла сегодня потратить усилия, время и ну, так сказать, энергию гражданского общества на то, чтобы на новом витке сегодня создать открытую, такую вот площадку, платформу, Которая бы уже не знала вот этих конфликтов. Ты Евромайдан, ты не Евромайдан. Ты там стоял, когда кого-то били, а ты не там стоял, когда кого-то били. Тебя били, меня не били и так далее и тому подобное. Потому что иначе власть будет предлагать нам всем решать свои вопросы по телефону. Встречаться будет с теми, с кем ей удобно встречаться. А тех, с кем неудобно встречаться например с большим удовольствием отправлять в ряды вооруженных сил украины хотя это действительно почетная обязанность так, это... спасибо, спасибо. Позвольте что да, в этом, в этом есть крайняя необходимость создать большую платформу, объединяющую все абсолютно организации, представители них, и представители одних, и такие, и тоже назначить некую, некую периодичную встречу, ну, например, там, раз в неделю, да, допустим, это необходимо делать, потому что у каждой общественной организации, у каждого большого объединения есть текущие задачи, насущие, насущные проблемы, которые необходимо решать. Да, двумя руками сам. Я также абсолютно поддерживаю, Дмитрий Юрьевич, вы знаете, что и вы активный участник всех этих процессов, мы стараемся, мы понимаем, что без объединения дальше мы не пойдем, мы понимаем, что без публичности и прозрачности мы дальше не пойдем, но и мы понимаем, что без конструктивного, нормального, действительно сформированного количества предложений и вопросов мы тоже дальше не пойдем. Уже моменты просто эмоций, криков и так далее, они должны отходить. Мы должны ставить четкие задачи и требовать их исполнения. Если не объединимся, это не получится. Уточняющий вопрос. Вот открытое обращение. Уточняйте, ну, вы пришли общаться, пожалуйста. Уточняющий вопрос. Существует ли механизм сегодня в... На теренах Харьковской громадской, который позволит вот это письмо подписать в течение сегодняшнего дня там э, скольким организациям и объединениям, сколько мы планируем получить подписи под этим обращением. Я, я вам могу сказать, сказать, я могу сказать, смотрите, то есть даже Харьковская общественная регистрационная палата объединяет более 50 общественных организаций инициатив, уже подписал Федор Владимирович Венеславский, который мобилизован. И даже это не помешало ему подписать те идеи, за которые он боролся уже очень долгое время. В нашей общественной инициативе, Народный комитет реформ и более 15 общественных организаций, Автомайдан, представители Евромайдана, других общественных организаций инициатив, мы, я думаю, будем просить информационный центр, как, я считаю, основную площадку для демократических процессов. Возможно, мы оставим это письмо. И те люди, которые смогут его подписать за этот промежуток времени, все, кто хочет, присоединяйтесь. Мы не от Мы довольны, ли, Следует ли из этого, спасибо? Да. Следует ли из этого э, то, что э, господин Тимошенко и госпожа Сурина как советники губернатора, донесут до головы Харьковской областной администрации лично или через э, руководителя соответствующего департамента, что э, количество подписей, то есть подпись, например, Федора Венеславского, обозначает, что Харьковская общественная иллюстрационная палата, объединяющая 50 Организация объединений поддерживает это обращение. Да. Не Федор Владимирович Венеславский, не Дмитрий Марцой, не Глеб Тимошенко, не Анастасия Сурина. А за этими людьми уже стоят уже стоят и делегированы им эти полномочия на подписание этого документа. Да. Потому что, к сожалению, мы неоднократно слышали от представителей власти, что общественные деятели это исключительно те, кто влияет так или иначе на выборные процессы. Mm -hmm. А это не так. Надеюсь, вы это понимаете. Да, да, да, да, да, да, да, <свят> Скажите, пожалуйста, вопрос скорее, к Дмитрию Марцонину. Дмитрий, вот в словах Анастасии и в интервью господина Райнина прозвучала фраза о том, что недопустимо давление и влияние общественности при кадровых назначениях. Вот, вот этот я и вопрос. Вот, а... исходя из этого, но ну, это было одно из основных требований революции достоинства, именно влияние общественности на кадровые назначения. Как вы считаете? Процедура общественной люстрации при назначении новых чиновников и при проверке работы старых может ли являться, скажем так, помощью общественности для губернатора? А вторая есть половина. Он говорит, и, ибо это похоже на коррекционные действия. Ну, в данной ситуации мы говорим о э, люстрационной процедуре, которая нет, проработана нет, сейчас, не рассматривается Минюстом, как одна из образцов, нет, образцов нет, в Украине. Я отвечу, поскольку говорит, меня помню. Uh -huh. <coughs> выскажу свое личное мнение, uh, я не разделяю мнение, <смех> а общественная необходима, естественно, другое дело, что к ней огромное количество вопросов, нужно правильно писать, что такое общественная иллюстрация, какая там общественная, извините, а судьи кто, почему я говорю это вам, потому что мне часто задают вопрос, Вот. я не являюсь членом иллюстрационной к общественной палаты, но наблюдаю с интересом, как она работает. Однозначно классная инициатива, однозначно есть огромные успехи, но то, о чем она говорит, мы развиваемся очень стремительно. Поэтому э, уровень профессионализма и серьезность подхода нужно максимально развивать. Кроме того, да, 23 года, а до этого еще 70, наше государство не желало и не общалось с общественностью вообще никак. Вообще с народом не общалось, вообще народа не было. И мы тут вдруг хотим, чтобы они взять за год, решили, о, как классно, давайте с народом будем разговаривать каждый день слушать, он же такой умный, чиновники, как они поменяются? С собой? Никак. Поэтому с то, с чего начала, тем как было и закончено Нам все мы делаем колоссальный труд. Мы только начинаем строить общество. Тут надо очень много работать. Разговоры, диалог, да, пришли, поговорили, классно. Но Должны быть действия, должен быть конструктив, должны быть правильные документы, нужно уметь разговаривать с чиновниками. А влиять на кадровое назначение общественность, безусловно, должна. Но она не должна шантажировать власть. Тут очень тонкий момент. Я, я буквально думаю слова. Это влияние. Что, вопросы нельзя задавать? Можно посадить дальше эту отметить. девушку. Если я на я не Иллюстрация – это влияние на кадры. Топкин, Кернес, антимайдановцы, если мы скажем, что они занимались подавлением и разгромом Майдана, то мы будем ставить вопрос кадровый. Вот это, мы... вам такой вопрос. Кадровый ли это вопрос? вопрос. А, мы общественность, конечно, скажем то, что мы думаем по этому поводу, но это должен подтвердить суд. И наша задача в общественности – влиять на судебную систему. Да друзья, друзья, Чего? я считаю, нам говорят, просто у нас ограниченный и период времени. Мы должны понять, что мы же никуда не растворяемся. Мы всегда доступны, в социальных сетях, везде встречаемся, говорим. Дай Бог, что только все приходили на наши встречи, ибо они редки, когда нет камер. Поэтому давайте при, приобщайтесь и будем говорить, чтобы я так... Извините, что так все. Да, я хочу ответить на ваш вопрос. Полтора года я борюсь за то, чтобы общественность влияла на кадровые назначения. От момента начала и до разработки принятия этого закона. Однозначно за. Лично на мою инициативу уже написали жалобу госпожа Самойлова на имя Князевича. Тоже такой же самый повод, о котором вы сейчас говорите. Мы должны этот вопрос пробивать, проталкивать, за него бороться и его отстаивать. Для этого мы здесь. У нас другого пути нет. Я только за. Без общественности невозможно. В стратегии президента это написано, в программе БПП это написано, везде это написано. декларации пора приходить в действие. Тут начинается пробуксовка. Значит, будем менять резину. Спасибо.